Человек-паук.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 Простите меня. Даже и не думай об этом. Какой ты неуклюжий паркер. м, -м.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 Это самый совершенный электронный микроскоп на Восточном побережье. Потрясающий. Ух ты. Арахмины всех трех обладают различными свойствами, которые помогают им добывать пропитание. Например, Паук семейство семейство Споросиды. Он может прыгнуть, чтобы поймать свою жертву. Для школьной газеты?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 <свят> Тот, кто еще раз нарушит тишину, получит два на экзамене. Я не шучу. Этот паук Шагайте. В процессе охоты проявляет такую скорость реакции и прохождение нервных импульсов, что некоторые ученые считают это чуть ли не даром предвидение. Эти типы придурки. Поучим при чутьем. Эй, гляди, какой паук. Некоторые пауки меняют окраску в зависимости от окружающей среды. В этой лаборатории... Это защитный механизм.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 Привет. Можно тебя снять? Это для школьной газеты. Конечно, да. Отлично. Куда мне встать? Вот сюда. Да, очень здорово. Не сделай меня уродиной. Это невозможно. О, прекрасно. Так хорошо, чудно. Замечательно. MJ, пошли. Стой. Спасибо. Вставай. Новая разновидность. Оскор. Видите? Горизонтальное планирование и компенсация перегрузок. Да, я уже видел ваш глайдер. Все, я не я... за этим сюда пришел. Генерал Слопин, рад видеть вас.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 Свет и вуаля. Свет сияет. На все свои 40 ватт сияет. М -м -м, молодец. Господь в восторге. Только не ухнись вниз. Я ведь уже вухнулся, мы. Когда главного электрика завода увольняют после 35 лет службы, как это еще назвать? Я обухнулся в лужу. Дай-ка мне эту миску, дорогой. Корпорация решила сократить штат и увеличить прибыль.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 Что это с ним, а?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 Базы из камеры. Странно. Питер. Да. Как ты там? А, замечательно. Полегчало за ночь. Есть изменения. Изменения? Да. Большие. Ну потарапливайся, а то опоздаешь. Верно.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 Это смешно, урод! Флэш, это вышло случайно? Я тебе все зубы повыбиваю, случайно! Добро, да Флэш! Уйми. Я не хочу драться с тобой. И я бы не хотел со мной драться. Ты паркер, да ты псих. Питер, это ведь потрясающе. Шазам!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 то, чего я раньше не испытывал. А что у меня? Тебя? Ты украсишь Бродвей. А ты ведь... Выше, чем кажешься. Я сутулюсь. Не стоит Давай, прокачу! Мне подарили тачку. Поехали! Я должна идти. Пока. О, с ума зайти, какая шикарная! Да, ну, Обалдеть! Садись! Ну и ну, какая тачка! Крутая, верно! Погоди, сейчас услышишь, какой тут сидишник. Эй, обивку не поцарапай, по однокому. Крутая тачка. Подержанные автомобили, отличные цены. Мерседес Классы Е, Кадиллак Ильдорадо, Ягуар, Porsche 911. Таун. Подержанные автомобили. Непрофессиональные борцы. 3000 долларов. За 3 минуты на ринг. Условия наличия яркой внешности.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 Тебя не подавится, мозгля. Позови сюда мамочку, чтобы тебе было, когда мы тебя затрём, потом подошел. поплакаться. Поспеши, мозгляк. Ну где же твоя мамочка? Я за другой поотрываю тебе все восемь твоих хилых лапок, полы. Сейчас О, тебя прихлопнут. О, мои ноги. Ого, у меня отнялись ноги. Убей! Убей! Убей! Убей! Убей! Убей! убей, убей, убей, убей.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 залез от тебя подальше классный прикид тебе его муженек подарил <связывая> День джентльмены, наградите авиации нового чемпиона Человека-паука! На и проваливай. Сотня баксов? Было сказано три тысячи?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 Я рад буду, если Норман Осборн останется не у тела. Подготовка завершена. Пуск. Радар засек неопознанный объект, он приближается. Что за дела? Вы что-нибудь видите? О боже! <связь>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 Позвони мне. Может, приготовить что-нибудь? Нет, спасибо.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 Сила, тем больше ответственность. Помни об этом, Кит. Помни об этом.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 Большое яблоко страшится получить укусов. Восхитился. Он любит черный. Ну, возможно, он все равно восхитится. Я же не уродина. Ты просто красавица. М. Эм Дж. Сделай мне одолжение. Я оставил в здании питье. Сходим.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 Это глайдер!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 Малыш ты мразь! Кто из фотографов делает снимки Человека-паука? Я не знаю, кто он. Снимки приходит по почте. Ты попрёшь. Попрёшь. Клянусь. Через Но... него я найду Человека-паука. Я не знаю, кто это. Ты ничтоже, смотри. Отпусти его, громила. Помянешь, черт! Человек-паук. Я знал, что вы с ним заодно. Я знал. Эй, малыш, не мешай маме с папой разговаривать. Спать. Ha ah. ha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 Я, да я не могу ребенок. вас туда пустить. Крыса вот вот Я не пущу ребенок. вас туда. Крыса, вот будет. вот рухнет. Пойдешь со мной. О боже, там еще кто-то остался. Я пошел. Я жду твоего возвращения. Я не вернусь вначале. Давай! Да. Пошел!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 Полет дурака. Ферри, все хорошо. Он пришел. Вы готовы? Э, да. А, тетя Мэй, простите, что опоздал. Очень много работы. Э, вот фруктовый торт. О, спасибо, Минка. мистер Осборн. Как хорошо да? А кто это, юная леди? М. Эм, эм джей знакомся мой отец Норман Осборн. А это Мэри Джейн Уотсон. Здравствуйте. Очень рад. Я давно хотел познакомиться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 Привет! О, Питер! Простите, о, что о -о -о. опоздал. Не город, от а джунгли. Пришлось побить старушку, чтобы добыть клюквенный соус. О, Питер! <laughs> Спасибо. Ага. А сейчас садитесь за стол и давайте прочтем молитву. Норман. Паркер. Сейчас. Вот так. Какая аппетитная. <laughs> Норман!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 Сначала мы нанесем ему удар в сердце. Хлеб наш насущный даст нам гнесь, Остави нам долги наши, якожи, мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас. Продолжай! Продолжай! Тетя Мэй, уведите его что отсюда, с ней? Она понравится? Да, с ней все будет. Что хорошо. случилось? Пожалуйста, выйдите, пока изпала. Что случилось? Эти глаза! Эти страшные желтые глаза! Он все знает оболка.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 И что ты ответил? Я сказал, э, человек-паук. Я сказал, э, вот что замечательно в МД, когда ты смотришь ей в глаза, а она смотрит в твои, все становится не так, как обычно.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 Что герои получают в ногах? Не делай этого, гоблин! Мы выбираем, кем хотим быть. Так выбирай! Нет! на меня! У него получится! Это мне дело со всеми. Счастье, вот что ты выбрал. Я предлагал тебе дружбу, а ты плюнул мне в лицо.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 <С1> Провались, человек-паук. Питер, oh. <Слышлен> не говори, Хэри. Что ты сделал? Что ты сделал?